Здравствуйте, дорогие друзья и самые лучшие в мире зрители. Сегодня я приготовила для вас сюрприз. Особенно он будет интересен прекрасной половине человечества. Мы будем говорить об обуви. А сейчас мы находимся с вами на нашей любимой тишинке. На выставки-ярмарки тюбетейка, И мы, как всегда, находимся с Женей Евгенией Высоцкой, вы ее знаете. И у нас сегодня будет очень интересная лекция. Лекционера, Коллекционера обуви, да. владельца единственного частного музея обуви в России, Назима Мусапаева. Да, у него, потому что столько обуви, на любую тему, на любой вкус. Сегодня выставка посвящена обуви этнической, так как и, собственно говоря, Восточный базар тоже нас к этнической теме относится. И выставка тоже посвящена этнической обуви. Немножко расскажу про этническую обувь там подробнее, но прежде чем мы перейдем к обуви, я начну показывать конкретные образцы, я просто, ну вот такое посвящение такое небольшое сделаю с картинкой. Мы говорим об этнической обуви, я особенно обращаю на это внимание, не о национальной, не как-то какой-то, не разделяем там по государству, не это национальность. Мы говорим об этносе, потому что это ну, не всегда одно и то же. Этносы — это сложившиеся такие станистские устойчивые группы, они объединены обычно территорией, там, ареалом обитания. Хотя в силу современных политических условий многие этносы окажутся разделенные какими-то государствами. Там, и уже национальности могут быть там, немножко другие. Здесь вообще третье, на э, ободочке четвертый внутри, если посмотреть, еще один То есть вроде бы такой очень простой функциональный элемент. Понимаете, это как, как лапки плели, носили, выкидывали. То есть это для работы в поле. Вот. но они достаточно, я думаю, что они и от снега могут защитить, потому что они плотные, ощущение такое, как на битве. <связать> вот, поэтому опять же, красота и такая. Мы что часто используется, потому что она без молока, она легкая, сушится. И вот она достаточно легкая, если бы не этот вот металл, он, который у да, и медная пластина, которая абсолютно чиста для украшения. То есть вот что интересно в обуви, хотя ее назначение всегда функциональное, в ней должны были работать. О красоте никогда не забывали, да? Потому что обуви несколько функций. Первая защитная, декоративная где-то там на втором месте, на третьем. Но тем не менее ее очень часто украшали и... Это приводили в какой-то такой вид. А, а, да. Да, Нет, не накупили в Голландии все ну, ботиночки. Да? Не накупили да. ходить. Ну вот Шесть. она не очень тяжелая. Так... И, общем, и для стополя. Для такого объема, да, она кажется, что она. Подбитка в Совершенно удивительная вещь, которая представлена только в Китае. Ни в одной стране вокруг Китая, даже близких, это не практиковалось. Несмотря на то, что, скажем, Корея всегда считала себя, ну, в какой-то период, там, подчиненной китая не напрямую, но, тем не менее, заимствовали многие вещи. И вот в этом мажорское правление корейцы тоже стали брить головы для того, чтобы, как бы, делать как, как оператор. Но вот эта традиция почему-то никогда никуда не переносилась. Но у китайцев она была? у очень... сейчас Но в Китае женщина это лишний род. Просто лишний род. Когда рождалась девочка, это несчастье. Мальчик, это радость. И вот одна из традиций, которая тысяча с лишним лет там держалась, это бинтование ножек. Девочкам, опа! Девочкам с младенчеством, ну, данные самые разные. С трех, с пяти лет. Перевязывали, перебинтовывали. Сначала, пока еще кости не сформировались. Кричали. Сначала передние пальцы, потом большой. Фактически ножку ломали, и получалось вот такой вот треугольничек 7,5 сантиметров. И для нее делали специальный обувь лотоса Это считалось красивым, эта женщина считалась вот, как бы, драгоценностью, ее носили там в паланкине, она особенно не ходила. Хотя миссионеры христианские в конце 18 века писали, что эти женщины играли в некое подобие футбола, там, какого-то мяча. То есть работать, они работали по дому, ходили. Они все различались по провинциям, по там местностям, по способу вышивки, по форме немножко. Но они были вот для такой вот ромножки. Традиция эта официально была запрещена в 1911 году, после революции. Но, вот на хороший пример, у нас на одном каблучке стерлась, да, и там газета, написана 1933. То есть она, говорят, до 50-х годов эта традиция все еще потихонечку поддерживалась в отдельных как, так, в далеких областях вот то что я говорил японские таби носки с отдельным пальцем большим это уже современный вариант но обычно темный это мужской а женский обычно был белый носочек он обычно простой и начался он вот с такими зори из, из кожи например, 50, ну, вот. Здесь там не по размеру, но вот вы понимаете, вот так вот, там, вот на, на палеце, так они и ходили. И в гетто так ходили, и в взоре. То есть вот такой табель практически обязательный элемент при э, полном костюме. Есть, это самые-самые. Высокого -самые, это... Да, вот эти вот. Они ходили босиком всегда. Там была идея о том, что они все-таки всегда показывают своему хозяину, что они ниже рангом, чем он. Вот, вот мы перед тобой желательно, как не трогать. ну вот китайский, давайте посмотрим вот это самое вансьо распространенное это уже, конечно, фабричное изготовление но такую шили дома она очень простая тканевая и вот такого вида платформа может быть разной толщины может быть тонкая подошва а может быть на небольшой платформочке да, это просто вот чем, чем крепче носочек тем он дольше держится да Разичные, ну, нет, Но это же не домашняя? Наверное, нет, это не домашняя Это обычная уличная обувь Наверное, могла размокать Но, видите, были калоши Садили в таких вот В вот, так, да, да, да, Обувь манжурская Она на небольшой платформе И есть совершенно необычный Манжурская обувь в платформой В виде э, такой ножки-вазочки Мы потом посмотрим Тоже очень богато декорирована вся Вот она так ходили манжуры, а китайцы перевязывали ножки. Да? Нет, она совершенно... Нога да, нормальная, но а Обычно нет. манжурская вот платформа высокая, и эта платформа в виде лодочки. Угу. А вот это вот так называемые хуапанди. Это вот платформа, которая была, как считается, ее не надо называть по, -по следу, ее называют лошадиные копыты, или называют там вазой для цветов. Она, собственно, позволяла имитировать такой маленький шажок, который был вот, возможен только в этой обуви, в лотосах. Но при этом нога не уродовалась, не ломалась, ничего, и поэтому вот, манжуры ходили именно так. Это чисто манжурская трасса. Ее в том числе и в обуви практически безграничны и очень-очень разнообразны. Конечно, такие яркие примеры – это обувь с высокими загнутыми носочками, богато декорированной вышивкой, золотное шитье блески, еще, что только не применяете, по-моему, все, что как бы. Вот у них один тип маджари. Это вся обувь называется маджари с таким индийской, но маджари хуса это вот с высоким задником и удлиненным загнутым носочком. Причем они тоже в разных вариантах. Чисто из кожи, кожи с. Отжарит, они тоже очень интересны, потому что вот эти вот вещи можно было носить как с пяткой, так и опустив пятку, как домашние. Как бы. Но видите, они украшены вот аж, аж до тех пор, как -то вот не видно, то есть как они загибают. Иногда они очень богаты крашеные. Есть красивые, но, но есть еще и как бы Турецкие, мужские, видимо, дворцовые какие-то, это конец 19-го века, уже ближе к европейскому образцу, что Турки делали очень много, в Османской империи делали очень много оборья, который отправлялся в Европу, заломное шитью, такое в Европе, используешь, сказать, с двумя просто... Перемычками такими, как скамеечка да? Обычно гетто, мы тоже думаем, как баланс Гетто носится так, что пятка сантиметра на 2-3 отступает сюда. Примерно так, да, Поддерживай баланс Эти гетто, а видите, они с колокольчиком То есть, когда ты идешь, известно, что Подобного рода по форме гетто носили ученицы, гейши майка Но у них было ранжирование по цвету э, перемычек этих Желтые, это уже к самому моменту окончания учебы майка по-моему, перед этим голубые или синие были. Но вот такие обычно они начали простые где дерево или черный цвет. А цветные такие надевали девочки на праздник детей, такой тысячелетний тоже праздник. Потому что японцев считалось, что если ребенок пережил 3 года, то он дальше будет жить. 5 лет, тем более, 7 лет, то уже все, можно как-то. И вот до сих пор существует праздник, когда всех детей которым исполнилось 3, 5 или 7 лет, выводят на такой парад, и одевают в красивые одежды, девочкам на кимоно уже надевают не веревочку, а пояс настоящий, обе мальчиков надевают штаны традиционные. В Индии еще связано с тем, что индусы придерживаются э, джианисты принципа не ахимса, так называем, не убиения ж, всего живого. И для них оказывают, чем меньше давление оказывается на землю, тем лучше, тем меньше возможности наступить на какую-нибудь букашку что-то еще поэтому э, с землей соприкосновение идет не, не полностью как бы а только вот с, с двумя поверхностями вот с этой вот с этой с этой то есть чем меньше тем как бы лучше вот из-за этого оно такое чуть-чуть объясняется таким вещами а османская империя опять почему-то у меня на макет тоши проявилась ну вот это не это уже так, надо было там проверить в Османской империи очень много обуви, э, так называемой деревянной капкабы, или дыкунией их называют. Я, кстати, как-то в Инстаграме Республики Орлов такой, мне дама из, из Египта написала, что у нас точно такая же, он называл чуть-чуть по-другому. Но это понятно, потому что Оспанская империя занимала огромная территория, Балканы до Венгрии дошла, понимаете, и там заимствования были очень-очень большие. В Батарии люди приславились такой вот вышивкой. бисер, богемский, Не только обувь, сумочки. В общем, там целая традиция. Вышивания была такая. Здесь видно, вот бы из боевые маски районок но В Китае это могло быть все что угодно. Но. подошва украшена так богато, что только ну, человеку это, да, только в временах, только человек как в седле может показать красоту этой обуви, да, иначе вы не увидите. А для меня конструктивно еще интересен один момент. Вот то, что мы видим снаружи, каблук закрепленный такой, да, на самом деле, он здесь вот даже скреплен, на самом деле это пластина металлическая внутри, которая здесь плоская, а потом в конце, в области каблука, она выходит сюда и превращается в какую-то И для меня интересно то, что в обуви, вот в 18 особенно в женской каблучной, не было супинатора. А здесь фактически эта пластина, которая переходит в кабук, выполняет такую вот роль супинатора. Ну, кабук всаднику, конечно, был нужен, потому что легче было держаться в стриме. Вот такая вот интересная штука. Когда-то привлекла на заводе Скоропин, который Ассортимент. А вот эти вещи приобретены у одного, я думаю, что он сам, у него родители из средней Азии, если там революционный период э, плоская. То есть какие-то варианты были. Причем интересно, что у тех здесь каблук эти круглый, а там гон вот ⁇ если. Нога обычно, обычно шутки, носили в не шерстяном не носке. Да. Это такая обувь, как бы ее скинул в доме, пошел, вышел. Да, да, да она не такая. Здесь очень интересная пара, немножко как бы не, не, не, ну, не, не географически не подходящая. В заключение, мои дорогие, я приготовила для вас сюрприз. Перед вами знаменитые Софьяновые сапожки. Помните мультфильмы? картинки из детских книг со сказками, где добрые молодцы щеголяют в ярких расписных сапожках. Вот они перед вами. Их изготавливали и носили в XIV-XVII веках. Сапоги были заостренным носком и косо срезанным голенищем, расшивали серебром и золотом, украшали камнями, жемчугом, вышивкой, бисером. Софьян – это тонкая и мягкая кожа, напоминает замшу. Праздничные софьяновые сапоги изготавливались из цветной кожи – красной, зеленой, голубой, которую окрашивали во время выделки. Сапа такая кожаная обувь была довольно дорогой и носили их знатные сословия – цари, бояре, богатые купцы или надевали в очень парадных случаях. Сапоги Русичи имели острые, приподнятые носки, благодаря чему нога в таком сапоге не застревала в стремени. Вот, к сожалению, пришло время и нам с вами прощаться. Очень жаль, Надеюсь, вам было интересно, потому что я, мне просто в восторге была от того, что увидела. И желаю вам всего самого хорошего, в первую очередь здоровья и мирного неба. Обнимаю вас, до встречи!